Хороший огонек у нас, сегодня целый день льет дождь и целый день не было света И свет включили только-только вот минутку назад И так необычно без света, такие ломки Решили мы тут немножко печку русскую затопить Чуть-чуть погреться, да так, красоту посмотреть Кирпичики нагреются, можно будет полежать. Сейчас немножко сюда и вот уже жар пошел близко а на улице прям как не знаю во дни потопа наверное водниное, льет и льет и льет и льет ну хорошо что периодично была служба и даже чуть-чуть солнышко выглянуло чуть выглянуло потом опять все закрылось и все завтра праздник Рождество я на крестителе вот так вот такого дождя не было этим летом, ну в принципе как июль пол лета, считай, вот первый первый раз целый день. Я думаю земля напиталась. Угу. сейчас подогреться еще полежку закинуть?